Когда-то и мы офицеры, бражники, радники юности Руси, приемники чести, хранители веры, взгляды любви, обходя на Руси. Вольные залы, паутовские хаты, бредской полет и зловоние рады, передать оттечество мне. Перед любовью винись, капитан, Были когда-то и мы офицеры Первой на свете Всемирной войны, В серых шинелях в галицей серой, В серых фуражках поверх седины. Сумрак землянок траншейная глина, Сестры походных госпиталей. Перед Россией ни в чем не повинны, Перед разлукой сестру пожалей. Были вчера еще мы офицеры, Белая сила Христовая радь, В полную веру, в последнюю меру Счастье и спить, и навек потерять. Бьет артиллерия в купол церковный, Не устоять тебе спас на крови. Воинским чином преджизнью виновный свой капитан, о последней любви. Были вчера еще мы, офицеры, Давние раны украдкой лечат. Цифры четырнадцатый, сорок первый, Перевернула эпоха с плеча, Рвутся фронты, как лежал нити, И не в Галиции, возле Москвы. Перед женой, капитан, повинитесь, Перед Россией останьтесь правы. Были вчера еще мы, офицеры, Верные долгу в неверном пути. На искалеченных склонах паншера Кровью своей писали прости, Свой ли чужой грянет выстрел итогом, Не прояснят ни устав, ни коран. Перед любовью России и Богом вы невиновный еще капитан, Были вчера еще мы, офицеры. Пасынки некогда отчей страны В горной Чечне выжигаем пещеры Пламенем новой Кавказской войны Нас предавали и нас поносили Слева измена и справа обман Но если вновь возродится Россия Может быть вспомнят и нас капитан